И снова здорово проработаем лопаточку да вот заводим руку назад и как следует переднюю дельту место крепления всех этих плечевых мышц дельтовидных да мало грудную мышцу оттуда вытягиваем в данном случае у человека ничего не болит все нормально да проверяем ход плечевого сустава Где болит спереди? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. немножко. Так. И лопатку потянем в эту сторону, потянем в эту сторону. Видите, как хорошо лопатка отходит. Спереди, да? Mm -hmm. Так, не больно? Так. Дополнительно ее тогда растягиваем. И растираем. И согреваем. Где-то, да? Угу. Сейчас мы подробнее потом просмотрим. Вот это, да, мышца. В этом тоже не больно. А вот это щелкнуло. Да, а, вот, вот, вот, так, да. Угу. Сейчас мы к этому месту вернемся, а пока проработаем лопатку и трапециевидную мышцу, которая идет нижний участок и верхний тоже. такими вибрационными техниками вдоль мышечных волокон. Как вы заметили, я меняю угол направления кулака относительно этих самих мышц. А далее проработаем триггерные точки. Тоже могут быть болезненные. Нормально пока. Нормалек. Отлично. Константин. Так, ну вот, а в следующем видео я вам покажу еще кое-что интересненькое, поэтому с вами не прощаюсь. До новых встреч, друзья. Подписка.